Ностальгия. Чувство, возникающее при виде того или иного явления или объекта, с которым у человека связано прошлое и вызывающее теплые воспоминания, греющие душу. Как ни странно, мне нравятся ностальгические обзоры, потому что это повод поиграть в старые и горячо любимые мной игры, вызывающие у меня то самое приятное чувство ностальгии, пусть даже некоторые из них являются странными объектами обожания. Всем привет, с вами Хэмилтон. И без долгих предисловий я предлагаю вам окунуться со мной в это увлекательное путешествие в прошлое. И на этот раз поговорить об игре Total Averdose. Почему сегодня я хочу поговорить именно об этой игре? Ну, лично я считаю ее незаслуженно забытой. Потому что если они и вспоминают, то как об игре, что является неплохим клоном серии GTA и не больше. Тем не менее, лично для меня игра стала довольно интересной и одной из любимых, отчего при каждом перепрохождении она затягивает на недолгие, но насыщенные 5-6 часов прохождения, в основном из-за того, что она не особо-то и тяжелая, а также довольно короткая, поэтому игру можно даже умудриться пробежать за 2-3 часа, но мы ведь не с не сюда пришли, и поэтому отступление я предлагаю перейти к знакомству. Total Overdose, или если переводить ее на русский с помощью промта «Тотальная передозировка», вышла уже в далеком 2005 году из-под пера студии Deadline Games, не особо известный, но подаривший миру приквел к хранителям в виде битамапа Watchmen The End is Night, вышедшим в двух частях. К сожалению, после релиза этой игры компания обанкротилась, а права на сиквел полнейшего вердоза полностью перешли к ADS Interactive. Тем не менее, фактическим сиквелом игры можно считать вышедшую на PSP игру Chilicon Carnage, которая задействует главного героя передозировки Рамира Круза, но представляет отличающийся и совсем не связанный с нашим пациентом сюжет. Сами рассказать об этой игре ничего не могу, так как PSP я никогда не владел, а пробовать игру на эмуляторе мне лень. Так что продолжим лучший разговор о передозе. Вышел он на три актуальные тогда платформы — PlayStation 2, Xbox и ПК, на котором я, собственно, и проходил эту замечательную игру. Познакомился я с ней довольно банально — так как мне ее подарили на день рождения. Год, к сожалению, не вспомню, но я, признаться, был дико рад. Во-первых, тогда я очень сильно увлекался по игрульками в различной пиратской сборке GTA Vice City, которая до сих пор является моей любимой частью GTA. Тогда мне показалось, что игры не просто похожи, а сделаны чуть ли не одними людьми и находятся в одной вселенной. И, исходя из этого, можно понять, что на момент первого прохождения передоза я был тем еще э, школьником. Во-вторых, это была одна из первых моих лицензионных игр. В России она издавалась в студии 1С, благодаря которой игра заговорила на русском языке. Не сильно ужасном, кстати, и довольно годном. Во всяком случае, локализация не бесит и не заставляет выключить игру после 10 минут прохождения. Кстати, игра издавалась на трех дисках и шла в такой большой пластиковой коробочке. Если я нашел эту коробочку в интернете, то ее вы сейчас можете видеть на своем экране. Одной из самых запоминающихся деталей игры является непосредственно ее заставка, ведь в ней по сути показано все то хорошее, что есть в этой игре: крутой по меркам 2005 года экшен, захватывающая музыка, а также какой-никакой, но все-таки юмор, который тут и там проскальзывает по ходу повествования. Однако не является чем-то выдающимся. Начинается же игра с того, что где-то в глубинах Бразилии, на какой-то военной базе, мы, в качестве Эрнеста Круза, являющегося агентом отдела по борьбе с наркотиками, зачищаем эту самую военную базу. После чего господина Круза вероломно придают его напарники и выкидывают его из самолета. Спустя какое-то количество лет по сюжету нас знакомят с сыном Эрнеста, Томми, который пошел по стопам отца и начал работать в том же агентстве, а заодно и подкапывать информацию о смерти своего родителя. Итогом этих начинаний становится работа под прикрытием на некого Цезаря Моралиса в качестве мальчика на побегушках. На одном из заданий Томи, вступив в перепалку с братьями Вергилос, которые своим дизайном кого-то сильно мне напоминают, получает травмы, совместимые под тяжестью только с его умственными способностями, ибо так нелепо покалечиться никто и нигде не способен. Я вообще удивлен, что он не погиб при этих обстоятельствах, а отделался парой царапин и сломанной ногой. Так или иначе, Томми понимает, что помочь в нелегком деле по расследованию причины смерти его отца сможет только его брат-близнец Рамира Крус, Собственно, главный герой истории. Его выпускают из тюрьмы взамен на помощь агентству по поимке некого папы Муэрте, известного босса вся Кокаинос Мексиканос, или... как-то так. И в целом, это вся завязка истории. После этого игрока выбрасывают в открытый мир, представляющий себя город Лос Торос, разделенный на несколько районов. И говорят, мол, делай, что хочешь. Можешь пойти потренировать свои навыки стрелка в местном тире. Можешь пойти погулять по городу в поисках чего-нибудь интересного. А можешь пойти и проходить сюжетную составляющую игры. Здесь-то и начинаются основные проблемы игры, Заключенные как раз в этом «делай, что хочешь». И заключаются они в том, что делать то, что захочет игрок, ограничивается самим миром. Неписи здесь совершенно не живые. Они реагируют только разве что на бегущего на них сумасшедшего с волыны наперевес, или на идиота, что посчитал, будто тротуар – это тоже дорога для автомобиля. Даже местные представители правопорядка особо не радуют своим интеллектом. Например, даже ресня в Vice City, которая сопровождается горами трупов как обычных граждан, так и полицейских, которые игрок то и дело расстреливает, это то, чем действительно интересно заниматься и вызывает дичайшее удовольствие для игрока, так как игра активно соперничает с его непобедимостью, отправляя на него то обычных полицейских, то вертолеты, то спецназ, и дойти можно даже до национальной гвардии с танками и серьезным вооружением. В передозе же мы то и дело можем убивать мирных граждан, но не видеть в этом сопротивления. Лишь в редких случаях, пробегая с оружием в руках мимо стражей правопорядка, они могут начать вас стрелять, но убиваются они на раз-два, при этом дальше дело не идет совершенно. И происходит это зачастую только из-за того, что это самое оружие тупо нельзя спрятать. Может быть разработчики забыли добавить в эту игру, или забыли о том, что оружие можно прятать, и поэтому не стали добавлять это в игру. Но Сия Фича довольно сильно бьет по реализму мира, так и много других факторов, конечно, о которых я буду то и дело упоминать. Кстати, упоминая езду по тротуарам, вождение в передозе тоже совершенно неинтересное. Машина как будто деревянная и не отзывчивая, от а того управляются они неохотно, да и вообще ездить в игре не хочется. С транспортными средствами в целом в игре тоже беда, так как большим разнообразием они не блещут. На всю игру можно выделить несколько легковых автомобилей, в том числе и особо скоростных, пару пикапов, несколько фургонов, грузовик, тягач и мопед. И это для игры, заточенной под открытый мир, который можно и нужно изучать, хоть это и не РПГ. Дичайший минус. По итогу у игрока остается только два варианта. Идти на своих двоих до места следующей миссии или до стороннего задания. Либо искать такси и ехать на нем в район с предполагаемым расположением миссии. Что в принципе удобно, учитывая управление транспортом. Прохождение сторонных миссий, к слову, вещь необходимая. Так как прежде чем приступить к сюжетному заданию, нужно его сначала открыть. 10-сторонние миссии выходят на игровую сцену, и сделано это на самом деле немного халтурно. Видите ли, если убрать все эти сайт-квесты из игры, то получится довольно короткая и безинтересная игра, которую по сути пытается вытащить геймплей, а дополнительные миссии немного прибавляют времени к общему прохождению. Благо, что пройти для открытия сюжетной миссии можно только один сайт-квест, иначе бы они немного надоедали, что опять же подтверждает их абсолютную ненужность в игре. Также в игре присутствует что-то вроде системы прокачки для главного героя. Видите ли, по городу щедро разбросаны не только сторонние задания, но и различные собирательные предметы, такие как поинты в размере 500 и 3000, красные и белые капли, а также жетоны с изображением двух пистолетов. Нужны они, как ни странно, для увеличения характеристик героя. Например, каждые 10 красных капель увеличивают здоровье, каждые 10 белых капель — шкалу стамины а жетоны с пистолетами увеличивают количество патронов на оружие и дают возможность носить парное оружие. Поинты же нужны для того, чтобы повышать итоговый счет игрока, а также улучшать те или иные характеристики, добавляя по 5 жетонов в каждой при наборе энного количества очков. И это, кстати, небольшая альтернатива по катушкам и прохождениям сайт-квестов, правда, не особо интересны. Ведь заниматься таким в свободное от прохождения времени никому не захочется, даже если игроку заблагорассудится получить все характеристики на 100%. На геймплей прохождение это влияет, но не сильно, так как игру можно пройти и без всяких собирателей за счет прохождения сюжетных и сторонних квестов с хорошим количеством игровых очков. И тут хорошо было бы поговорить об одном из способов собирания очков, а также одном из лучших элементов всей игры — о перестрелках. Именно из-за них игру обычно называют той, что смешала в себе динамику и тайм из Макса Пейна и GTA. Именно благодаря им игроку становится интересно проходить сюжеты сайт квеста так как сделаны перестрелки очень динамично и круто. Главный герой может не только прыгать в -мо и мочить недругов, как больной Максим. Он еще, видимо, когда-то был акробатом или Ямакаси, что позволяет ему делать эпичный отскок от стены, сопровождаемым. Сопровождаемый... Что позволяет ему сделать эпичнейший отскок от стены, сопровождаемый боковым сальтом. Даже без буллитайма игрок может хорошо провести время, завалив сотню-другую врагов, которых щедро цует в каждый уровень, от чего скучать не приходится совершенно. Но ближе к середине их количество начинает утомлять. Патронов становится все меньше, врагов все больше, и наступает момент, когда игрок умирает. И вроде нужно начинать с Но нет! Тут игрока радует местной фичи, которая называется перемоткой. Нажимаете одну кнопку, время откатывается назад до определенной позиции, не всегда хороший, но с большим количеством здоровья, чем было в этот момент до вашей смерти, что дает игроку возможность пройти орду противников более аккуратно и изобретательно. А еще перемотка спасает когда ты криворукий дебил и умираешь, падая с крыши здания, сделав проход по стене и приземлившись за край крыши. Не всегда, конечно, но я не записал этот момент. Разнообразие оружия также доставляет, даже несмотря на его относительно скудную составляющую. Здесь вам и пистолеты, и револьверы, и обрезы, и гробовики, и узи, и штурмовые винтовки, и обычные пистолеты-пулеметы, и просто пулеметы. Есть также оружие ближнего боя в виде различных пик, лопат, граблей, мачеты и прочего стафа. Здесь стоит упомянуть о том, что является местной фичей под названием локоходы. Если в двух словах, то это спецприемы, которые даются игроку за достижение энного количества очков комбо, которые мы смело набиваем в ходе ожесточенной перестрелки. Каждый спецприем по-своему уникален, и ими интересно пользоваться в ходе перестрелок. Одна из них, например, позволяет главному герою подпрыгнуть с двумя узи вверх и прокрутиться вокруг своей оси, при этом издавая дичайший крик и стреляя во все, что движется. Называется он, кстати, торнадо. Другой прием представляет из себя два гитарных футляра с пулеметами. Третий пистолет убивающий с одного выстрела. Еще один превращает в вас в бешеного БК, срывающего все на своем пути. Ну и в целом так далее. Здесь есть и еще кое-что похожее на буйство из GTA Vice City. Это День Мертвецов, в котором на вас бегут орды скелетов и пытаются вас убить, а вам нужно их опередить и убить их за определенное время. И бешеный боец, превращающий вас в местного борца, дает в помощь напарника борца и направляет на вас недругов борцов. Не хватает криков толпы, ринга и киллбейна из третьего Saints Row. Также плюсом для перестрелок является музыка, которая не просто является неотъемлемой частью игры, но и самой лучшей ее части наравне с самими перестрелками. Здесь она не просто включается в моменты экшена, как в том же Скайриме, а сдает перестрелкам некий ритм, делая их еще более динамичными и более бомбическими. Правда, такое проявление музыки в игре по сути единственное. Здесь нет радиостанций, которые можно было бы переключать во время передвижения на автомобиле. И музыка не будет играть из проезжающих мимо тачек, что также делает поездки и прогулки по городу скучными. И это печально. Видите ли, над саундтреком в игре изрядно потрудились, чтобы передать атмосферу знойной и жгучей, как текила, мексиканской жизни. А потому в моментах игры мы часто слышим произведения таких групп, как Молотов или Control Машета, которые также были вставлены фоновой музыкой в этот обзор. И, надеюсь, она вам приглянулась. Кстати, о музыке пока не забыл. В игре есть радио, но музыки я там особо не нашел. И при этом музыка как будто из радио находится только в одной локации, конкретно в одном здании. Насчет графики можно сказать мало. Она приятная в некоторых моментах. Персонажи и основные локации графически неплохо проработаны. Для 2005 -го года, конечно же. Кстати, какие там игры вышли в 2005 году? Так, два трона. Ultimate Человек-паук. Хаус терри Третий дизайн Майк Батл Потом Пронг Матрица. Путня. Хм. Ну хз, сравнение с ними игра, наверное, и хреновато выглядит. Но кому-то, может быть, она и зашла. Это же все вкусовщина и субъективщина. Кажется, я чем-то забыл. Так, эм, Что же... Что же... А, да. Сюжет. Сюжет. Ну, сюжет здесь не особо-то интересен. И служит лишь для того, чтобы кинуть игрока в толпу врагов и заставить его всех расстреливать. А, ну и юмор в основном строится вокруг главного героя. Знаете, он как Данте из перезапуска DMC, вечно шутит, но это не всегда смешно. Пару слов по локализации. Лично я считаю ее неплохой, потому что, как мне кажется, люди постарались над озвучкой. Но, поиграв в игру на оригинале, я заметил, что некоторые шутки из игры были немного угроблены. Total Overdose, несмотря на кучу минусов и несколько плюсов, которые всеми силами вытаскивают игру, все же крепкий средничок. В игру стоит поиграть хотя бы ради динамичных перестрелок и шикарной музыки. Благо игра не особо длинная, если проходить сюжет и не отвлекаться на собирание жетонов и выполнение остальных побочных миссий, конечно. Так что заскучать но может и не даст. Для меня же это одна из лучших игр моего детства, в которую лично мне приятно иногда скоротать пару вечеров. Правда, нормально это сделать не всегда получается, так как на современных системах, при всяких установках на определенную совместимость систем и настроек, игра может вылететь в самый ненужный момент и послать вас куда подальше, показав гордое окно ошибки. Благо, есть GOG.com, на котором я купил лицензию, и есть специальные white screen -фиксы, с помощью которой игру можно запустить с разрешением 16 на 9, и она даже не вылетает. Подводя итог всему вышесказанному, от меня игра получает гордое 7 из 10, Попробуйте игру сами, скачайте с торрентов или купите на том же gog.com, а за с ним решите откланяться. С вами был Хэмилтон, всем удачи и пока.